Здравствуйте, друзья! С вами Наталья Пугачева, практикующий психолог и астролог. Мы продолжаем тему прогулок и активизации по цименту нельзя. Как вы, наверное, уже знаете, прогулки за удачей обычно сопровождаются манифестациями, определенными знаками, символами, часто скрытыми, неявными, которые показывают, что мы сумели войти в поток энергии волшебных ворот и зацепили нужную нам благоприятную цепь. И вот хорошо бы научиться замечать эти знаки, потому что они могут дать подсказку, как правильно поступить или как решить тот или иной вопрос. Сразу оговорюсь, что не все, идя на прогулку, видят эти манифестации. И многие задают вопросы, значит ли, что, что прогулка не работает если я не увидел манифестацию. Нет, это скорее о том, что ну, не у всех одинаково развитого воображение э, или какое-то образное мышление. Да? Один человек может обратить внимание на любую мелочь, на какой-то внезапный порыв ветра, на звук пролетающего самолета, на разговор прохожей, а другой просто на это даже внимания не обратит. Это он просто этого не заметит. А в прогулках важно все, даже запах, особенно если это запах из прошлого, из детства. Это тоже может быть знаком. И это совершенно точно не так, если вы пошли гулять и не увидели манифестацию, и вы подумали, что прогулка не работает. Нет, она все равно работает. В материалах курса прогулки и активизации по цеменью нельзя вы найдете развернутые описания ассоциаций для каждого символа цеменью нельзя и пусть вас не смущает что некоторые из них например бык с корзиной на спине или ребенок верхом на лошади ну мало наверное, встречается в нашей современной реальной жизни но к символам не надо подходить буквально надо просто их знать если вы всерьез собираетесь заниматься цемень то желательно знать манифестации и образы потихоньку будут к вам приходить сами. Со всеми нашими учениками мы стараемся поддерживать связь и просим обсуждать, делиться на форумах, в чатах какими-то интересными примерами прогулок. Это бесценный опыт, который пригодится и новичкам, и уже опытным цеменчикам, скажем так. И в этом видео я хочу познакомить вас с, нек с некоторыми такими примерами. Вот первый пример, такую манифестацию ворот сцены наблюдала на прогулке наш преподаватель Татьяна Смирнова. Ворота сцены это что-то яркое, зрелищное, мимо чего нельзя пройти, не заметив. Вот это и отметила для себя Татьяна. Она даже пишет, гуляю привычным маршрутом по цимень и ворота сцены. И вижу такое великолепие. Это, кстати, еще одно название про сцены. Чем не манифестация. А вот отзыв нашей ученицы про на Северо-Восток, Восьмой дворец. Пишет она. В прогулках на северо-восток я часто вижу собак потому что это один из главных силов триграммы г но каждая такая встреча неповторима и неожиданно я видела собаку которая катал своего хозяина на санках один раз собака неожиданно залаялась под ворот а в этот раз прямо под ноги буквально выкатились несколько щенков ворота рождения во дворце говорят что они недавно родились а дух люхе множественности еще один образ 3 граммы, желтый дом на горе парковка вот и такой дом тоже встретился на прогулке причем это была новостройка раньше я его не видела а, с подземный новый это дом с подземной парковкой и что самое удивительное северо-восточным фасадом Большими буквами на доме было написано объявление о начале продаж. Это тоже в тему, потому что ворота рождения и люхе отвечает дух Инухэ отвечает за торговлю недвижимостью. Что еще запомнилось? Радуга, которая была первый раз в этом году. Спасибо нашей ученице Галине за то, что поделилась. Впечатлениями от своей прогулки. Отличные примеры манифестаций. Все очень наглядно, прозрачно и понятно. Для сравнения зачитаю еще отзыв о прогулках на северо-восток. Обратите внимание, следующий отзыв о прогулке фуинь. Фу это стабильность, когда все стоит на месте. Используется, когда нужно, вот, чтобы все оставалось так, как есть, избежать каких-то серьезных изменений в ситуации. Итак, зачитываю целиком отзыв Светлана. Светлана пишет. Сегодня еще месяц моего любимого земляного дракона. Я отправляюсь гулять на северо-восток. Свой полезный дворец. Расклад на этот час необычен. Это полный фуинь, ворота рождения, звезда чиновника. Стоят на своем родном месте и даже структура один на один. Обычно фуринь не гуляет, но для меня было важно зарядиться этой устойчивой, устоявшейся энергией силы земли. Земляные ворота рождения говорят о достатке, недвижимости, хорошем здоровье. Звезда чиновника связана с богатым домом, карьерой, торговлей. Самая яркая манифестация прогулки – это земля. Вспаханное поле, земляные пласты мокрые, такие мокрые после дождя дорожка, налипшие комья грязи на кроссовки и запах. Запах теплой земли. Кругом была земля, ну полный фуинь. То есть, вот такую манифестацию она увидела. А, вот это вот вспаханные поля, дождь, запахи земли, комья грязи на кроссовках. А, конечно, это такое точное совпадение символов дворца Гень с тем, как, как они проигрались. Но если вы любите и практикуете прогулки, то наверняка заметили, что манифестации чаще а, имеют не прямой, а такой все-таки ненасказательный смысл. Особенно если образы духов, ворот, звезд переплетаются и как бы накладываются друг на друга. Иногда бывают такие истории, бывают даже с юмора. Вот, например, в следующем примере, с которым нас тоже поделилась одна из наших учениц Инесса. Она пишет, 7 мая в час петуха в северо-восточном направлении собрались сильные энергии, обещающие процветание и финансовую стабильность. Ворота рождения, мистик, бин, дух, девять земель и самая благоприятная звезда небесный доктор. Моей целью прогулки было найти хорошего врача и клинику с адекватными ценами на медицинские услуги. Сразу скажу, что я ожидала увидеть в прогулке что-то типа рекламы частной клиники или аптеку, ну или вот что-то такое. Но Цимин предложил свой вариант. Я увидела очень яркую и такую выделяющуюся табличку на первом этаже дома, где было написано «офис скорой помощи», извините, «офис скорой финансовой помощи». Изображение машины скорой помощи, которая везет пачку денег. И если перед прогулкой я нервничала из-за здоровья, то после прогулки я успокоилась и была уверена, что в любом случае денег на лечение мне должно хватить. Согласитесь, интересный пример, как вместе объединились звезда Небесный Доктор и денежные ворота рождения. Приведу пример еще одной неожиданной манифестации, которую наблюдала моя клиентка во время прогулки в сторону зеленого дракона, дракона поворачивающего голову. Во дворце с драконом на час расклада находилась звезда «Небесный герой» как она рассказала конечно конечной точкой прогулки был драматический театр это и понятно ведь звезда все-таки небесный герой у нас стояла а рядом был памятник олегу янковскому и единственная пустая лавочка была как раз возле этого памятника на что это указывало ну вот как бы явно было непонятно да? но все равно она подумала о том что есть какой-то скрытый подтекст который сразу вот она, ну, сложно ей было уловить да, этот подтекст. И только на следующий день ее осенило, что Венковский сыграл дракона в фильме Марка Захарова «Убить дракона». И прогулка была в структуру зеленого дракона, поворачивающего голову. Получается, что в этом примере целая цепочка ассоциаций. И чтобы ее проследить, нужно было, конечно, подключить творческое мышление иначе ну согласитесь трудно было бы увидеть в памятнике зеленого дракона. Поэтому разве, ну, как тут надо развивать свое и мышление и воображение, подключайте прогулок в прогулках вот эти свои ассоциации и не забывайте делиться с нами интересными манифестациями. А на сегодня это все. Всю информацию, все материалы, которые касаются цемей, прогулки, активации, манифестации, получите, получайте обязательно из надежных источников. Подписывайтесь на наш канал. Впереди еще много интересного. С вами была Наталья Пугачева и до новых встреч.